Здравствуйте, друзья! Сегодня наше видео о размножении растений. Вот, вы видите, на столе у меня черенки монстеры. Буквально три дня назад они были сняты с материнского растения и поставлены в воду. И что мы можем наблюдать? Вот, пожалуйста, вы видите, на закуплившемся корешке уже появился уже растет маленький корешочек. И на кончике также уже пробивается корешочек. Вот вы это можете прекрасно видеть. Но не все растения так быстро укореняются. Вот мы с вами проводили эксперимент по укоренению супер острого перца. Вот я нарезала еще череночков и вот результаты нашего эксперимента прошлого эти два черенка были сняты в один день и вы видите что с ними случилось уже два месяца этот стоит в воде совсем утратил внешний вид корешки так и не появились хотя здесь очень много колеса наросло и вот второй черенок Повторяю, они были сняты в один день. Вот он уже укоренился. И в стаканчике также можно увидеть корешки. Попробую показать. Видите, вот тоненькие беленькие ниточки. Это также корешки. Вот. Я сняла три череночка. Мы сегодня попробуем укоренять Проводим эксперимент об укоренении с помощью клон геля Данный ролик не является рекламой. Я снимаю это видео только лишь для того, чтобы вы имели представление, стоит ли применять клон в комнатном цветоводстве и о его результатах. Вещество было приобретено в частном порядке, и видео не несется к характер. клон – mm -hmm. это вещество произведено в Великобритании укоренитель. Вот мне буквально недавно. Я хочу провести эксперимент. Я видела очень много видео. Укоренение слегка полудревесневших черенков, так как и здесь, прямо макая в гель, потом в разведенный гель. И контрольный черенок будет стоять вот здесь, рядом с другим черенком посмотрим где быстрее появятся корешки также такой эксперимент проведем и на фуксии вот у меня два растения фуксии как вы видите но к сожалению при перестановке этих растений произошла вот такая неприятность на этой веточке видите она сломана и вот самый кончик этого растения также сломан и вот эти Две веточки я сейчас срежу и они нам помогут в эксперименте. Вот я сейчас срезаю эту веточку сломанную. И также срезала вторую острым ножом. Я здесь отрежу. Вот. И эту веточку оборву все цветочки и разрежу на черенки. Вот я заготовила черенки фуксии. Мне нужно снять вот эти нижние листики. Они нам не нужны. На каждом череночке снимаем нижние листики. Как вы видите, я сняла тончики и цветочки, вот, нарезаем черенки, где есть два междоузлия, не менее, ну, больше тоже не нужно, вот так, вот такой вид имеют наши черенки, вот, здесь на черенках перца супер жгучего я убираю этот перчик он тоже нам не нужен вот сняла с этих череночков частично листики и вот так приготовила все черенки у нас готовы вот у нас как вы видите что у нас отошло вот и сейчас здесь приготовлю Здесь будет чисто гель, здесь разведенный гель и стакан с водой. Капельку попытаюсь геля капнуть для нашего эксперимента. И вот здесь тоже. Вот такой цвет имеет гель, сиреневато-синий вот здесь у нас не буду разводить ничего, сюда несколько капелек воды. Вот так. И зубочисткой это все немножечко разведу. Приготовила для нашего эксперимента вот 100-граммовые стаканчики с легким грунтом. Вот наш Макнула в клонекс. Вы видите здесь весь срезик обволок гель и вот сюда устанавливаю второй череночек вот он в разведенный гель тоже где-то я один к одному наверное свела видите какой получился тоже гелеобразная и тоже краешек Кончик я окунула. Также устанавливаю в стаканчик. Все это будет у меня стоять в такой импровизированной тепличке. Вот я устанавливаю все это импровизированные импровизированной тепличке. Сейчас температура, которая нравится для укоренения фоксии, около 20 градусов у меня на балконе. И подобным образом готовлю черенки и для и перца вот здесь окунула хорошенько вы видите установила второй череночек вот он в разведенный пель также установила и вот у меня осталось по одному черенку это все будет в стаканчиках с водой черенки стаканчики с водой добавляю по таблетке просто таблетка угля активирован вот как вы видите добавлены по таблетке активированного угля и я ставлю это на подоконник здесь сейчас наклею, сделаю наклеечки дату напишу и буквально через две недели мы посмотрим промежуточные результаты, через месяц конечный результат, что у нас получится. Не забудьте полить эти растения небольшим количеством воды. И закрываем этот парничок и ставим в теплое, около 20 градусов, хорошо освещенное место. Для лучшего контроля я приготовила вот такие лычки, подписала все растения. Это клонекс, здесь разведенный клонекс, и на стаканчике с водой, пожалуйста, контроль. Итак, будем наблюдать. В следующих видео я еще вам покажу размножение пальмы. И поэкспериментируем с черенками фиалочки. Будут ли они реагировать на клоникскель? До свидания, до новых встреч. Нельзя! Нельзя, уходи!